Следующая очень важная вещь это рефлексия. Мы с вами привыкли, что мы ждем обстоятельств до того, как, чтобы что-то сделать. Все работает наоборот. Надо начинать делать, и обстоятельства начнут подстраиваться. Это как пазл. Если у вас лежит пазл на столе, и вы ждете, когда он начнет собираться. Совершенно очевидно, вы можете ждать, бесконечное время. Он не будет собирать он не начнет собираться. Вам нужно начать его собирать. Но если вы начинаете собирать этот пазл, то очень сложно. Вы не понимаете, куда ставится какая пазлинка. Вы постоянно ошибаетесь. Но именно из-за этих ошибок вы начинаете понимать, куда потом вы эти пазлинки поставите. И чем дальше вы делаете это, собираете этот пазл, тем проще вам становится. Слушайте, замените это все на проектную деятельность, а пазл на обстоятельства. Это ровно то же самое. Процесс абсолютно тот же самый. Вы можете это, применять эту метафору для поиска сотрудников. Вы сначала не знаете, подходит он или нет. Вы его берете, он вам не подходит, но вы потом знаете, как он вам подойдет и куда, или другой, как он подойдет или куда. Вы также можете разбираться с проектами. Ну то есть это очень важно, как мне кажется. Вот эта история именно с пазлом, с тем, что надо делать. То есть пока мы рефлексируем, ничего не происходит. Обстоятельства начинают собираться только когда мы начинаем что-то делать.